Всем привет, друзья! Сегодня у нас такой вопрос, как привлечь подписчиков на канал. То есть, что заставляет людей нажать на волшебную кнопку подписки? Вот, Давайте это обсудим. На самом деле у меня пока сумбур в голове, поэтому я хотел бы, чтобы это был такой дискуссионный ролик. То есть, вы тоже в комментариях написали свое мнение. Я более-менее уже понял, о чем идет речь, да, почему люди подписываются, но может быть какую-то тонкость я упущу, поэтому если вы напишите в комментариях свое мнение, я буду очень вам благодарен. Итак, что же заставляет человека нажать волшебную кнопку подписка? Что заставляет его из разряда простого зрителя перейти в разряд подписчиков? Ну, во-первых... Да, это было бы очевидно. Если вы снимаете качественное видео, то на вас якобы должны подписываться. На самом деле это чушь собачья. Подписчика нужно мотивировать стать подписчиком. Зрителя нужно мотивировать стать подписчиком. Как это можно сделать? Вариант первый, который часто применяем мы, это интерактив. Интерактив это сам себе режиссер. То есть вот если помните, была такая передача, в принципе интерактив это как раз, это как раз вот то. Uh, то есть мы говорим, ребят, присылайте свои моменты, например, да, свои рампаги, свои эйсы Counter-Strike И, соответственно, мы выезжаем на такой вещь, как интерактив То есть если человек посмотрел наш выпуск рампаг, прислал нам рампагу, то у него есть мотивация смотреть еще 2-3 наших выпуска Потому что он ждет, попадет ли его рампага в выпуск Это вам пример, ну, если вы не в курсе такой рампага, это просто его момент момент из игры то есть неважно там какой то момент из какой игры да или из, из не игры то есть если вы например делаете смешные нарезки там с видео я не знаю там поздравлений таких новогодних или еще что то есть с любой фигней где есть user-generated контент грубо говоря то есть контент который ваши пользователи как-то сами сгенерировали и вы его как-то обрабатываете формат передачи сам себе режиссер телевизионный то есть смысл на вас подписаться то есть я посмотрел ваш ролик а, с какими-то крутыми моментами с крутыми нарезками отослал свою нарезку и, Естественно, я подпишусь потому что жду когда выйдет моя нарезка интерактив вещь первая а вторая вещь которая тоже заставляет людей Подписываться это недосказанность, недосказанность напишу, то есть когда есть момент, что, ребят, типа, а вот продолжение, да, вы узнаете там-то, там там-то. Там это очень сильно работало в пабликах ВКонтакте, если помните, были такие посты, которые всех бесили, э, в которых там было типа, кусок анекдота, да, и на самом интересном месте он обрывался, и прочитать подробнее была кнопка. Вот. на YouTube это делается, например, тем, что видео режут, режутся на куски, да, потом там человек региректит, допустим, на подписку, подпишись и узнай. На YouTube нет такой фишки, как подпишись и узнай, но можно сделать как? Можно сделать пятиминутный ролик, на самом интересном остановиться, искать там вот продолжение по ссылке, а по ссылке будет там у вас э, subconfirmation, да, то есть, ну, подтверждение подписки. Можно так делать, хитрый способ. Ну, как бы, не для всех, она подходит, тем недосказанность, да, какая-то, она заставляет что-то нажать, что-то подписаться, как-то отреагировать, если вы суперинтересно недосказали, то есть прям вот, там, девочка разделась, но трусы не сняла, ну, то есть что-то, ну, вы поняли, короче, недосказанность. Я думаю, что здесь не нужно особо долго объяснять. Интерактив и недосказанность. Что еще заставляет людей подписаться? А, часто людей заставляет подписаться такая вещь, как тренд, вот, то есть, если какой-то канал сейчас в тренде, ну, например, перед боем Симонова и соответственно Шилова-Пантелейкина там кого угодно из этой непонятной когорты был тренд. И подписка, подписки на них перли. То есть, прям они, они стали популярными, они были в тренде. Часто это работает хорошо с крупными блогерами, которые, вот, ну, все подписаны, там, допустим, на Сашу Спилберг. Там, ну, девочки определенного возраста, да. Поэтому девочка подписывается, потому что это классно. Маленькие блогеры часто спрашивают, стоит ли скрывать подписки в начале, да, потому что, типа, их никто не знает, и на них не подписываются. Есть такой фактор: когда много дизлайков, например, на видео, рука сама тянется на Дизлайк это психология ну часто тянется. Когда там на видео много лайков, ну чаще ставят лайки. Это как бы проверено уже исследованием неоднократно. А что касается подписок, то же самое. То есть, когда много подписчиков, кажется, о, канал авторитетный, канал классный. У нас в жизни есть такая штука, медийность иногда значит больше, чем профессионализм. Приведу вам простой пример. Есть куча классных тренеров по э, бодибилдингу, да. А есть, например, тренеры, которые известные. Известные тренеры зарабатывают больше, хотя они могут разбираться намного слабее. И это как бы, ну признанный факт. Много людей, которые классные специалисты, да, но не продвигают себя, никому не известны. Врач может быть прекрасным но его никто не знает. А есть там два-три врача в каждой отрасли, до да, которых знают все, у которых час работы стоит дороже, просто потому что они более известные. Мы больше доверяем известным людям, это наша особенность. Поэтому, если вы в тренде, если вы известны то в общем подписчиков привлекать проще. Что еще заставляет людей подписаться? Вы можете написать в комментариях, а я пока предложу вам еще один вариант. Как мне кажется, негатив, но я немножко перепродумал. Раньше я говорил негатив, а сейчас я понял, что немножко правильнее будет говорить общий враг. Вот. То есть, например, ну вот канал Нефедова, да, когда-то вот эти Шкала Блогеры, там был какой формат? У нас общий враг, ну, как бы он заявлял, что общий враг это, грубо говоря, дети, которые снимают всякую ерунду на Ютубе. То есть, вот глупые ролики, да. Это был общий враг, люди подписывались, чтобы смеяться над общим врагом. Вот. Ну, фанится, грубо говоря, да. Там. Сейчас есть не магия, да, это хороший пример, как бы. Крутого формата, да, который заставляет подписываться. Ну какие все плохие, это у нас очень любят обсуждать, То есть о себе, о себе только хорошо, общий враг это такой как бы тренд. Тренд общий враг, недосказанность, интерактив. Вы поняли. То есть в принципе вот четыре таких а, варианта. Почему люди подписываются на канал? Конечно, может быть, вы там снимаете классные ролики, актуальные новости, но в целом вот эти штуки они неплохо работают. В принципе, можно что-то совмещать, да, можно делать интерактив, делать общего врага, можно делать тренд. Вот. Я думаю, что есть еще варианты. Я хотел бы, чтобы вы в комментариях просто в этот раз подумали и тоже написали варианты, почему люди подписываются на те или иные каналы, а на другие каналы не подписываются. Конечно, есть фактор понравилось видео, понравился автор, но вот такие какие-то общие моменты, да, которые можно для всех выделить. Интерактив может делать каждый, например. Давайте в комментариях обсудим, это будет интересно.